Армяне осквернили азербайджанское кладбище, точная локация неизвестна, однако предполагается, что акт вандализма совершен на территории Карабаха, на кадрах присутствуют лица в российской форме.